тихой ночи. Пришло время разобраться с этим SCP-055. Объект интересен не только тем, что это антимем, то есть секрет, который сам себя хранит, но и в целом это важная для лоры SCP штука, которая участвует во многих историях. SCP-055 был среди объектов почти что с самого начала, еще на том сайте, который существовал до нынешнего, и уже в изначальной статье было написано, что 55-й это антимем, что впоследствии породило целый сюжет ...nou je weet про антимиметику. Но в этом видео мы поговорим не об истории борьбы с фондом с непознаваемым. Тем более, что такой ролик уже есть, об объекте как таковом. Да, о том, что такое SCP-55 в контексте хаба антимиметики, в этом видео ничего не будет. Там все же отдельная история. Изначально в статье про этот объект не было абсолютно никакой информации. Была лишь концепция, что 55 это нечто такое, о чем невозможно узнать, и чему случилось оказаться на содержании фонда. Однако в этой непознаваемости нашлась одна брешь. Ведь все еще можно знать об объекте то, что он является тем самым антимемом. Вместе с этим замечанием, сделанным от лица внимательного сотрудника SCP, в статью был добавлен протокол допроса, из которого мы узнаем, что сотрудник организации вошел в камеру с объектом и попытался его запомнить. Но все, что у него получилось сказать об объекте, это то, что он не является круглым. После этого было еще несколько попыток добавить новые дополнения. Но все их в итоге удалили с сайта, что символично. Одним из таких была попытка выяснить, чем объект не является, с просто длинным списком того, что не SCP-055. В другой раз на странице объекта было написано, что если кто-то и знал истинную природу собак, то он давно ее позабыл. Впрочем, это было написано на 1 апреля, так что не канон. На протяжении всех лет, что объект был частью SCP, вокруг него ходило немало историй. Многие авторы писали о том, что 55-й это человек, который никак не может начать общаться с остальным человечеством, потому что его никто не воспринимает. Таких историй существует несколько, многие из них написаны в виде записок который этот человек сюда оставляет, чтобы привлечь внимание. Одна из таких историй оформлена в виде дневника, в котором автор пишет, как из-за какого-то заражения его никто не видит. Он описывает свои дни в учреждении фонда, где он, например, встречает доктора Брайта, изрисовывает стены и становится свидетелем нарушения условий содержания SCP-682, неуязвимой рептилии. Из одной из этих записок можно узнать, что SCP-55 это бывший сотрудник фонда, который купил МКИД какую-то штуку. И эта штука сделала его антимемом для любого сотрудника фонда SCP. То есть в этой истории люди, не работающие в SCP, все таки его воспринимают. И забывают его только те, кто связан с тайным фондом. Мкит решил использовать его для того, чтобы отправить в Зону-19, где его миссия состояла в том, чтобы стащить некоторые аномалии. а Особо ценные, разумеется, те, которые можно хорошо продать, но там его самого поймали в одной из камер содержания, куда он зашел. Идею SCP-055 как сотрудника фонда развивает другой рассказ под названием «Играть в Бога». Из него мы узнаем, что SCP-055 — это не простой ученый фонда, ведущий дела с торговцами и необычными вещами. Это сам Арон Зигель, один из основателей SCP, и человек, занимающий пост о 5-5. И камера содержания номер 055 является не ловушкой для него, а рабочим кабинетом, откуда он тайно управляет фондом а может быть и не только фондом. Арон частично стер себя из реальности, так что о самом его существовании невозможно что-либо запомнить. Он вызывает к себе различных сотрудников SCP, раздает им всякие указания, затем они уходят от него, забывая о том, что с кем-то вообще встречались в этом странном помещении. При этом они помнят все полученные указания, считая их собственными мыслями. Таким нехитрым образом Арон сосредоточил в своих руках невиданную власть. А вот рассказ под названием «Хватит ходить к Другами, говорит, что SCP-055 это и не могущественный член 5 вовсе, а просто девочка по имени Мариса, которая изначально содержалась фондом, потому что могла изменять саму реальность по своему желанию и как-то раз пожелала, чтобы ее никогда не существовало, оставив после себя камеру содержания, в которой никто не может понять, что вообще там находится. Впрочем, версии, чем является SCP-055, со временем становилось все больше. Есть даже текст, в котором 055 это Санта-Клаус. И для тех, кто не знает, сообщаю. Санта-Клауса и Деда Мороза не существуют, И подарки под елку кладет не он. Ну или, может, он клал, пока фонд его не поймал. И, как говорится, далее везде. Каждый последующий новый рассказ про этот объект представляет абсолютно нового персонажа. С историей, никак не связанной с предыдущей. Ну, по крайней мере, это всегда человек. Или не все. Никогда. В рассказе Хабболл Фонда про этот объект агент, который вошел в камеру содержания, вообще встретил лошадь в пространственной аномалии. Даже не знаю, есть ли тут отсылка к ⁇ Ежику в тумане ⁇ или нет, но саму эту мысль развивает довольно атмосферный рассказ под названием ⁇ Я не уверен ⁇ где, судя по всему, сотрудник Фонда вошедший в камеру содержания объекта увидел сразу серию различных галлюцинаций, связанных с разными другими вещами, которые можно увидеть в фонде SCP. Тревожные надписи на стенах, различные чудовища, искаженные животные и люди в странных ситуациях. В конце он видит страшную собаку с огромной пастью, что может говорить нам о том, что то первоапрельское изменение статьи все же нашло свое место в каноне. Возможно, все эти записки, дневники и рисунки на стенах были лишь обманным маневром, чтобы отвлечь людей. Объект пытался сделать вид, что сам 50 от а пятой это такой же человек, как и все люди вокруг просто человек. Ну, с такой вот антимиметической особенностью с кем не бывает. Но со временем объект сбросил эту иллюзию. Он начал набирать силу. В рассказе с приветливым и игривым названием Чирскида сущность бродит по коридорам девятнадцатой зоны, вызывая приступ амнезии и тяжелых галлюцинаций у всех, кто его встречает. Но позже все-таки фонду удается найти способ содержать объект. Известно даже в случае, когда его использовали для устранения неугодных сотрудников, потому что теперь изменившийся 55-й приобрел новое свойство. Если кто-то оставался в его камере содержания слишком долго, он пропадал из реальности. Кстати, наказание путем запирания человека с SCP-55 в его истинной форме. Описано в хабе «Того, кого называют никто». Там в одном месте можно выделить белый текст на белом фоне и узнать, что такое в фонде иногда практикуется. Это все, что есть в рассказах, но далеко не все, что есть на сайте SCP про объект в целом, ведь 55 й часто упоминается в других объектах, и главное, ему отведена существенная роль в эпической арке всего мира SCP, который стал SCP-5000. Правда, начинается эта арка гораздо раньше, еще в одном из SCP-001, в том, что работа на объекте класса Кетер. Это та версия SCP-001, где описывается найденный фондом комплекс, в котором появляются разные опасные объекты, и в один прекрасный день в одной из комнат этого странного места появилась SCP-579-055 и с интересной подписью «Круглой затычкой квадратную дыру не заткнешь». В сюжетном объекте SCP-2998 персонажи спасают мир, используя SCP-055, заткнув им ту самую дыру как затычкой. То есть из SCP-2998 мы узнали, что во-первых, SCP-55 это объект, который можно взять и перенести, то есть это какой-то небольшой предмет. А во-вторых, это штука, поместив которую в некую дыру, которой является SCP-579, можно оказаться в совершенно нормальном мире, вне зависимости от того, сколько концов света приключилось. Соединение SCP-055 и SCP-579 возвращает мир в состояние, в котором он был до наступления одного из концов света. В следующей эпичной арке, описанной в SCP-5000, нам показали, что SCP-55 к тому же еще и разумен. Он умеет общаться с человеком и даже им управлять. А кроме того, SCP-55 достаточно разумен, чтобы понять, в какой момент именно случился конец света, чтобы используя SCP-579 вернуться в тот момент, когда все было нормально. Да еще и он понимает, как так повернуть ход событий, чтобы конца света вообще не случилось. То есть теперь SCP-55 это не крупное разумное существо, находящееся далеко за пределами понимания человека, при этом явно многомерное, раз оно способно видеть в течение не только времени, но и возможных вариантов развития событий. При этом удивительно не способны без помощи человека даже перемещаться в нашем трехмерном пространстве, чтобы добраться до SCP-579. Такой вот непростой путь прошел этот объект в рамках Вселенной SCP. Вначале он был концепцией антимема, породив целую сюжетную ветвь. Затем из него пытались сделать персонажа и в итоге сделали многомерной штукой, лежащей где-то над пространством и временем. При этом все еще находящейся в конкретной точке этого пространства и времени. Всем пока!